А в сегодняшней рекламе у нас будет начинающий ютубер, которого зовут Фандер Вивич. Вивич. Наконец-то я выверил себе. Но, блин, почему никто не поменяет ведьму и Вивера? Сниксвик. Вивера, привет. Ну что ж, я, конечно, советую этому человеку. У него сейчас 16 подписчиков. И давайте развеем эту цифру до 100 подписчиков. Так что вот, ссылочка на него будет в описании под видео. Ставьте лайк верх ему и, конечно же, мне ну, куда деваться то И подписывайтесь на меня и на него. Так что вот... А теперь мы давайте перейдем к видеоролику. Ну что ж, ребят, вас всех приветствую, с вами Тимур Лев, и сегодня мы с вами играем в прекрасную игру под названием Shadows 2 Perfidia. А в английском я не упрямо точно, <смех> неправильно, может, произношу, но все же. Это инди-хоррор, а, инди-хоррор, да, или психологический хоррор, который представляет собой выживание... Да, короче, вы сами все поймете. Так, Select Char Charter. Мы выбираем персонажа. Джой, 26 лет, и Майкл, 42 года. Дай-ка подумать, кого же я выберу. Ну, я буду Майкл. То есть, есть такое маленькое повествование в игре. My name's Michael. I'm 42, and well, now I'm retired. Так интересно. I've worked this job for a long time, and I feel like it's time to move on. Meet new people, visit new places. I decided to organize a party as a good for all my workmates. We had lots of fun just talking with each other, and honestly, that's something I'm going to miss. Um, I о, все пошло дело. А это я так хожу громко? У меня есть руки, уже плюс. И ноги есть, вау. В первой игре у нас есть руки и ноги. А что такое пиксельный? Ладно, я как из Майнкрафта вышел. О, у нас двое. Мари, опа. Ладно. Что такое? It's late as hell. Так, у нас есть фонарик. А, мы можем еще повышать его свет. I can leave it. Ну, окей. Так, давайте перескать, что у нас в ящиках. В ящиках тут ничего. Присаживаться умеешь? Ты умеешь мне присаживаться. какой чертом фонарик нужен пока? Не ясно. Ну, понятно, что это хоррор. Нужен фонарик всегда. Чем ты говоришь самые глупые вопросы. Так, надо найти, как понимаю, ключ, Да. такой А чё там глаза закрывает? I can leave it. Я не могу выйти отсюда. Да. Пиксельный мой брат. Да. Я просто пока щёлкаю что можно. Я проснулся здесь. Да, телефон обычный, смартфон какой-нибудь. Просто бегаю и щелкаю, что есть. А, надо было кофе взять. Ужасные звуки. Тебе не плевать, что мы энергетик бахнули? А, ты точно рати кофе остался. Серьезно. Я подумал то, что мы ищем ключ. Дверь закрыта, не открывается и не подается. Так, что у нас тут? Закрыто. Тоже не открывается и не подается. Ой, давай лучше не будем. Я не люблю, когда в каких-нибудь играх закрывают или включают свет. Uh, прошу прощения, но мне... Uh, прошу прощения, я должен, Я вижу, ты идешь, Майк. Так, я работаю с тобой очень долгое время. Это место... Было связано со мной. Я знаю, знаю, ты... Uh -huh. Такой-то... Some... Uh, я не сидел в английском языке, я знаю его наполовину, так что я тут еще анклещанин. My capital of Britain. Так. Так, дверь не открывается и не подается. О, сода. Сода-сода, это мне нравится. Шкафчики. Ключ. Здесь ничего. И здесь тоже ничего. В принципе, это нормально. Так, закрыто не открывается. Ладно, побежали сюда. Тоже не открывается. Блин, я бегу как маленький слон. Так, мы отсюда были. Мы здесь были. Но надо в прямую комнату. В прямую комнату. Да, мы открыли дверь и теперь побежали дальше. <coughs> пока игра нам не сильно напоминает. Ну, пока вот все основы и все, вот этому прямо тупо аутла вот, столько бегаешь с... Ой, пугает меня. Go to your room. Lock the door and turn off the light now. Чего? Возвращайся, иди в свою комнату, чтобы вырубить свет. Серьезно? Окей. Ладно. Серьезно. Но это, кажется, не Дэвид какой-то пишет, это... Что? Что? Там кто-то дверь... В... Ты еще... Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, Едрить, Ой! А я слышу кто-то тык-тык-тык-тык-тык-тык! Ой, да ёптай! Ой! А что надо было делать-то? Ой! Ёкарные! Ой, а я думаю, там кто то тут, тын тын тын тын тут бегает! Я такой чуть... Штаны не наложил! Нет, свет вруби, пожалуйста! где портфель а портфеля нету I can't leave it Ч ты кофе ты выпил, ё а рюкзак, только он переместился почему-то он переместился прям ух ты тварь, ах ты тварь а как не распознать нет, если это не хочу вырубать да. опять Ладно, я понял сущность. Она не хочет, чтобы я прям шел прям вперед. Она хочет, чтобы я остался. А я слышал, кто-то бежит. Я прям вот слышал. Так, здесь нету. Пилюли. И где искать ключ? То есть, ну, смотри, тут рандомно появляются ключи. Рюкзаки. И что дальше? Что такое? Ты хочешь делать? А тут свет есть, да ну, я впервые вижу, что тут есть свет. О, и ключ. Ладно, окей, мне это нравится. Мой маленький майнкрафтер За из из. Не, не, не, не, не, пошел в куда, знаешь куда? филетовым секрет и там found the... mm -hmm. не вообще пока не понимаю что происходит так ага Ладно, давай возьмем Джоя. Я просто пока не понимаю, что происходит в данный момент. Я играл за 40-летнего двух... мужика, который умер. Money да, да, да. Ты Джой какой-то. И ты смотрящий за камерами. Там вещи летают? Окей. О, мой пиксельный друг, ты вернулся. Скарт. Кока-кола, вот эта реклама, прям, вот в начале видео, прям, ух. Ладно. Так, это у нас фонарик, который регулируется при помощи колесика мыш мышки, да. Вот, <coughs> Олит, сортир. А, здесь какой-то паста. Good, I look so tired. М -м, боже, я выгляжу потрясающе. И ужасно. Ну вот если бы ты меня каждое утро бы видел, да бы был такой бы страшный. Um, что такое? The steel the uh, office. Не все вот эти сумки были разложены. Там уже сказать, лампочка погасла, но это не главное. А почему цветок упал, он уже был нормальный. Ладно. Может мы Майкла разбудим, который. Вы видели? Вот только сейчас проскочил что-то мне кажется уже на старости лет. Батарейки. Это это, это главное. В, жи в жизни главное это батарейки, запомните. Никакие там изоленты. А где мой челик? Кто-то ходит. home cash, drunk hell. Я благодарю то, что... Нет, я сейчас, короче, я сейчас пойду после вечеринки домой. Надо... Так, ключ лежит на столе. чем мы узнали? Так, вот. А, это я такой. Да, Тимур, ты сам себе удивляешь, что такое такой пиксельный. Короче, лучше не бегать, потому что, мне кажется, будет плохая идея. Почему ты прозавел в камере? Ладно. Это полбеды. То, что... Меня напугало, какая-то черная фигня. Похоже на инопланетянина. Так, когда ты слышишь... У меня есть сода? Да. Спасибо. Ай, ты моя луковая. Ну-ка, показывай, что тут есть. Тут есть сода. Похоже на этот... Да, как тебя зовут-то? Драйв. На драйв похоже энергетик. Документы какие-то. элеваторы. О, батарейки. Что-то такое. Там что-то было черное. Так, у меня почему-то отсутствовал... О, боже. Мужчина, что вы ржете? Я, я, я, я думаю, то, что надо уходить, я не уверен, что надо туда идти, я лучше побегу. I can leave it. Что ты можешь? О нет, я думаю, это плохая идея. Когда лампочка мигает, это точно что-то нехорошее, мне это не нравится. Девушка, как, как вы прекрасно в этот день. Ой, чувствует мое сердечко, что оно скоро не выдержит такого. Чего он даже что-то записал? What the fuck is close behind the door? The fuck is this? Я возвращаюсь в комнату. Ну, кажется, после вечеринки, как всегда, то я как знаю, когда после проходит какая-то вечеринка. Давайте человеку даже еще дверь закроем. Когда эта вечеринка проходит, то в это время э, все бухущие идут либо в туалет, либо в какое-то еще другое заведение. I can't leave it. Почему ты не можешь идти? Надо вернуться в мою комнату и позвонить полиция. Зачем? Ну нафиг. Почему надо звонить полиции? То есть ты знаешь, то, что тут была вечеринка. То, что тут все были, это, конечно, под шофе, же, под шафе, Я все знаю уж. И ты после этого... А, я не помню, тут предыдущий валялся, не валялся? Ну ладно. А, это полбеды. То возникает второй вопрос. А зачем звонить в полицию? Это не моя комната. Ладно, девки пляшут по-другому. Я, я не хочу туда идти. Побежали! Там эта вот чернота стоит, черная. Ой-ой-ой, ой! -ой, -ой, -ой. <свес> Там что-то так все помутнело в глазах, что даже я тебя не видел. Э! Девятый этаж! Черт тебя дери. Да, мой пиксельный друг, что ты мне сейчас скажешь? О, батарейки! Это самое классное то, что есть в нашей жизни. Так, пропустите меня, пожалуйста. Дверь закрыта, не открывается, не подается. Так, что у нас тут? У нас тут записан. LFTV left TV, remote the my office, in case you need. Make sure you clock. Ага, ага. Телеветор, чтобы я какой-то фильм показывал. Куда вы несёте. Ладно. Ой, боже, как он прекрасный. Вы напоминаете мою учительницу по русскому языку. Ну, не с такими прям глазами, но всё же. Что тут похоже есть? Ой, ключ. Здорово. Что-то такое. А, это вентилятор кружится. В белом танце мы кружимся. Ага. Так. I'm also sure the human heart is, uh, sucks. What? Это человеческое сердце. Что он тут делает? М да О. I'm... Вы слышали? Кто-то так побежал даже следа оставил не-не-не-не, ты меня этим телом не провернешь и я хочу найти. что я искал телевизор. О, Energy Alert system сработала какая-то алярма, сигнализация да ой ой, ой, что случилось great, I tried to turn on the TV and now there's no power this uh, whole night is bust короче... Я, конечно, все понимаю, что хор это святое дело играть в них надо с особым трудом. Эй, нет, не, не работает, это очень жалко. Ай, не прибивай меня. Открою дверь. О, компьютер и баночка кока кола The party was great, вечеринка была прекрасная, но no drinks in kinder. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно, это мне не интересно. Ладно, так, Давай мешку, бавим свет. <Слышко> Что за? Рука. Здравствуйте. Я взял ключ. О, манекены. Ух. Какие тут прекрасные ножки у вас, да. Мне больше ноги понравятся. А вам, ребят, как вам ноги? все мы сейчас делаем? О, стена. И дальше идет коридор. Так кто? О, он куда-то откачил Да. О, Фотик. Я взял фотик, и все стало плохо. Это знаешь, когда я тебе говорят, ты хочешь фоткаться? Ой. Взял камеру. Типа это Outlast 2. Смотрим, что тут у нас. Манекена. ты как знаешь, как масленник снимает. Так, побежали сюда, что происходит? Я не могу туда выйти пока. Я вижу дело. Я вижу. Я слышу кого-то. Я беру кочергу и буду дуба сейчас всех. Открывай дверь. Так, я нашел секрет. Так, теперь куда? О, ух, ух Вау! Вау! Да, звук был нес приятных. Ну, мы, короче, поняли, начали, когда нас съели. О, монтировка. Здесь с харип, это ч, это, чё, это... <свёк> aui, aui, aui. Какие прекрасные звуки встает прекрасный туалет. Знаешь, у нас туалеты получше. Они так еще забаррикадированы. Что... Опа, да, раскрывай. Опа, мы готовы и заходим. И погнали на восьмой этаж. Угу. Так, смотрим. Восьмой этаж. Мне нравится уже по стилистике. Так, ну немножко убавим свет. Чтобы сохранить нам батарейку. Батарейки вас нету. Жалко, жалко, но ничего не поделаешь. Открываем двери И тут уже ноги. То есть было руки, голова. Нет, голова не было. Там было сердце. А теперь ноги. Даже туловище, помню, было. осталось голова. О! I can open the door because Я of... uh, не, открыть... не могу открыть дверь, потому что там стоит манекен. Братан, рассказывайте историю. Ты берешь руками с двумя ладошками и толкаешь дверь. И открывается дверь. Ты удивительный человек. Give me a break. Uh, отдайте мне, пожалуйста, это. О боже. Картина маслом. Прекрасно а на на на а на на на на на на Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Я сразу снимаю левый наушник, чтобы не испугаться этой штуки. Ага. О! Слендер, это ты? Ты очень похож, или ты слишком похудел, или подросся, даже не знаю, как, скорючился. О, ладно, полбеды. Оу. Дверь закрою на греха подальше. А, ты просто так уходишь? То есть мы не посмотрели все фишки, не посмотрели все остальное? Эй! Ладно, ладно. Пол Ладно, пока едем. Да, длинный коридор. Хитричину. Я даже записку не успел взять! Какая ты паскуда! О, какая паскуда! Я просто хотел взять записку, а он... И все. Эх, какая собака. Этаж номер... Хуй знает какой. I'm so glad I was fast enough to get out. Окей, я тебя понял. Да, здравствуйте. Добрый вечер, Эдиспи. Не кажется ли там красный свет? Откройте дверь. Я понимаю то, что дверь закрыта, но я хочу войти. О, Глоустик, здорово! Как я вас обожаю. Оу, май. Моему сын даёт. Не понимаю пока смысл этих содовых. Да. This is to hear it, to move. Я не могу сдвинуть это. Но почему? Ты что. то? Господи. What the What the fuck? Nothing else I can say. Господи, что это? Я не могу я, об этом говорить. Ну, типа вообще просто смотреть на это. Фу. Не представляю, как там еще воняет. Фу тела. О! Ты что? Ты да хреноват твою. Он бежал тут, бегал! покинул. Ты что? Я все понимаю, конечно, но он не до такой степени. Общем, у меня, у меня сердце бездна? Так, я понимаю то, что тут лифт, и тут лежит скиллер. Эй, эй, а я хотел посмотреть дальше, да. Игра, конечно, ты дал мне посмотреть все, что можно. Эй, какой седьмой этаж? Мы приехали, два этажа! Алло! Так, стой. нет никого. А, ну, был просто бахнемся синергетик. Сотовый, точнее. Какой энергетик? против похоже это на энергетик прям вот. Оу! Я еще, конечно, понимаю, но ваш прекрасный э -э, зад нравится. О! Смартфон! Похоже на Samsung или iPhone. Смартфон Almost to signal. Ай! Ничего не. Пум, Что? что происходит? Вау. Где-то открылась дверь. Я предполагаю то, что. Вау! Ничего не вижу. Вау! У -у -у. Как, сисястая леди, вы богини в утреннем свете. О! -у. Я понимаю, конечно, все то, что я вам нравлюсь, такое. Ну, давайте не здесь, а? Давайте не здесь. И вы сейчас думаете, а что происходит, Тимур, что со светом? А я сижу, потому что в комнате. Или мне падает такой свет? Сам не знаю, что сказал, но ладно. Там кто... Что бит считает? О! Ключ у тебя будет, ключ, сказал Тимур, и побежал вперед. Кто-то ломится в дверь, и я не думаю, что надо это открывать. Так, дайте я поменяю абажур на фонарик. Только я немножко меньше контактурую. А! Ёкарный ну что ж ты делаешь? О! Здравствуйте, половина тела, как вы поживаете? I'm coming for you. Нет, давай не будем, я не хочу, чтобы ты заш... за мной шел. Кто там бит читает? Я прям вот слышу. Прям вот отчетливо читаю, кто там читает бит Кто-то рэпер. Там кто-то был. Мне кажется, это не.. Мои галлюцинации. Девушки, за комплектиан for форсом резерв. Окей. я думаю, что это не надо делать и вообще смысла не вижу. Ой, пылесо, пылесос, Ты, может, тут кому-нибудь отсосёшь. <сам> Ладно, шучу, конечно же. А то подумайте сейчас еще чем нибудь ненароком. Кто ж там? You let the он on и should be pushing. Короче, я понял на то, что я ни черта не понял. О! <сам> ё oh! you... ты чё делаешь-то? Вау! Wow! Да, сердечко уже не то, которое было раньше. Но все же мы же играем. Чисто ради удовольствия. Я думаю, может, надо спуститься еще вниз и... Все? Этаж шестой. Ну что ж, народ, с вами был Сэн Тимур Лаев. Мы сегодня поиграли в прекрасную игру под названием Shadow 2, Тени 2. И я думаю, вам эта игра понравилась. Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы не подписались, и нажимайте на колокольчик. С вами был Сэн Тимур Лаев, всем удачи, и пока-пока.